Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня у меня на обзоре вот такой вот башенный кулер Master Air MA620P с RGB подсветкой от компании Cooler Master. Выглядит очень интересно, но какие у него есть плюсы и минусы я сейчас расскажу. Итак, кулер поставляется вот в такой вот коробке, и что примечательно, упакован он в пену. Обычно так не пакуют, скажут знатоки, и это на самом деле так. А связана такая упаковка с тем, что у кулера имеются пластиковые части, которые могут повредиться при транспортировке. Производитель, слава богу, учел этот нюанс. Радиатор кулера построен по двубашенной схеме, чем сильно напоминает топовые кулеры других производителей, например Noctua, Skys или Deepcool. По площади каждой из башен равномерно распределены 6 медных тепловых трубок, соединяющихся у основания. Основание тут правда не никелированное, а обычное с прямым контактом меди к процессору. Соответственно процессор при всех своих габаритах контактирует напрямую с четырьмя центральными трубками и две боковые трубки контактируют с ним примерно наполовину. Поверх основания имеется также небольшой алюминиевый радиатор, по-видимому для дополнительного отвода тепла. Насколько это эффективное решение, честно сказать, осудить не берусь. Но вот то, что он затрудняет доступ к крепежным элементам, это я ощутил на себе. К радиатору с помощью скоб крепятся два вентилятора на 120 мм с максимальными скоростями до 1800 оборотов в минуту. На полной скорости шума двух вентиляторов в состоянии метр порядка 46 дБ. Бесшумными они становятся примерно на 1200 оборотов. К слову, оба вентилятора имеют на углах массивные резиновые накладки, так что никакого колхоза с мелкими постоянно отлетающими резинками, как это было у Арктика, тут к счастью нету. Помимо радиатора и вентиляторов в комплект поставки входит также фирменная термопаста от Cooler Master. И две скобы для крепления еще одного вентилятора, что в целом очень даже хорошо, причем скобы не абы какие, а насколько я понимаю прорезиненные. А, то есть работать с ними несколько приятнее, чем с обычными, да и внешний вид у них намного лучше. Также есть бумажная инструкция и несколько кабелей. Первый для объединения вентиляторов, если у вас на материнской плате не хватает 4-пиновых разъемов И два набора кабелей для подключения подсветки Производитель дает вам на выбор два варианта Либо подключить подсветку вентиляторов к стандартному RGB разъему на материнской плате И синхронизировать с подсветкой платы, если такая возможность у вас есть Либо управлять подсветкой, используя пульт Скажу, что синхронизация мне больше нравится, синхронизация тут хорошая, лага между кулером и материнской платой я лично не заметил. Ну и завершает комплект набор креплений и жесткий бэкплейт, выполненный из материала типа керамики или пластика, точно не знаю. В общем, по сравнению с тем, что я видел в ближайшее время на других кулерах, данный образец бэкплейта выглядит в разы более надежным, в разы более жестким. Кстати, интересно крепятся к данному бэкплейту опорные стойки, в которые затем нужно будет вкручивать направляющие. Интересно-то оно интересно, но вот только в случае потери одной из таких мелких частей найти замену, к сожалению, будет почти невозможно. Поэтому об этом производитель почему-то не подумал. Что же в целом, до крепления кулера, то оно было просто эпичным. На первый взгляд все выглядит просто, вкрутили направляющие, намазали термопасту, поставили кулер, а затем с помощью вот такого вот накидного ключа вилки нужно прикрутить кулер с помощью гаек. Вот тут-то и стало все весело. Мне пришлось снять оба вентилятора, вытащить видеокарту и снять радиатор SSD накопителя, чтобы закрутить 3 из 4 болтов. Последний, который располагался в углу, из двух сторон был закрыт самим кулером, а с двух других сторон радиаторами мосфетов, я закручивал тупо на ощупь. С 15 раза удалось наконец- таки накинуть гайку одним пальцем и закрутить ее. В общем, тот, кто сможет это сделать, поздравляю. Ваш талант не пропадет. Ну а дальше начались проблемы с накидным ключом, ибо надо зажать гайку, а ключ не поворачивается. То есть ему просто места не хватает для поворота. Ну да ладно, минут 30-40 еще, и кулер оказался на месте. Хотя за это время можно было с нуля собрать компьютер. После этого мучения порадовал меня лишь его внешний вид, действительно подсветка очень яркая, вентиляторы горят, переливаются всеми цветами радуги, так что тут я бы поставил производителю жирный плюс и на самом деле получил определенное эстетическое удовольствие. К слову, проблемы с установкой оперативной памяти также не было, то есть слоты не перекрываются, а если перекрываются, то всегда есть возможность поднять первый вентилятор чуть выше. Без какого-то ущерба габаритам устройства. Ну а дальше начались тесты. И сразу скажу, что хотя заявленное TDP кулера порядка 200 Вт, на моем 9900 k 8-ядерной 16-поточной печке от Intel, а, кулер спустя 20 минут теста не выдерживал. То есть температуры уходили за 98 градусов и начинался тротлинг ядер. Но честно говоря, я изначально подозревал, что оно так и будет, ведь данный процессор даже на трехсекционной водянке показывал 92 градуса в разгоне и порядка 85 в стоке. Пришлось отключить два ядра, сделать из 9900 k что-то типа шестиядерного 12 поточного 8700, и вуаля, мы получили стабильные температуры, не превышающие 80 градусов на частоте 4.7, что очень даже неплохо. Вывод здесь простой. Для 6-ядерников от Intel а, даже в разгоне кулер в принципе сойдет. Для 8-ядер маловероятно. Только если вам повезет и попадется действительно хороший отборный вариант процессора. Ну что ж, друзья, давайте подведем итоги по данному кулеру и отметим плюсы и минусы. Из плюсов отмечу первое, конечно же, подсветку. Без сомнения, она очень яркая и сочная, так что кулер действительно радует глаз. Эффективность охлаждения также на высоком уровне, не для 9900 k конечно, но для всего остального в принципе сойдет. Комплектация также плюсом, есть нормальная человеческая бумажная инструкция, скобы для крепления третьего кулера и тюбик термопасты, что еще нужно Но ну, а теперь друзья давайте поговорим про минусы, на самом деле минус один, но он такой жирный, что его в принципе невозможно обойти, это трудность установки С одной стороны вы скажете, белыч блин, но ну, то ставишь его один раз а с другой стороны, я скажу вам, друзья, что вполне вероятно, что некоторые люди убьют час своего времени на этот самый один раз. Или вообще не смогут до конца зажать тот злополучный дальний болт. Так что все впечатления, данные нюанс, в принципе, испортит у них и в принципе испортил у меня. Вот как-то так, друзья, обо всем я рассказал, ничего не утаил. Это видео, скорее всего, будет последним в этом году, так что не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, чтобы быть вместе с нами в новом году. И да, не забывайте, что до 1 января у нас на канале проходит розыгрыш призов. Ссылка на него будет в описании. Но если вы решите прикупить себе кулер или жидкостное охлаждение, то загляните на е каталог, который позволяет, в принципе, легко выбрать нужное железо и сравнивать цены. А ссылка на него будет в описании. Вот, собственно, и все, друзья. Всем удачи и до новых встреч!